Друзья, всем привет, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале Max Capital, посвященному развитию мышления инвесторов. Сегодня поговорим о том, как перестать беспокоиться в тяжелое время, что лично я делаю. Опять же, это не является панацеей, да, то есть я делюсь своими собственными вещами, своими знаниями, как я в какой-то степени успокаиваю себя. И чтобы вам это было более понятно, давайте я вам расскажу, в принципе, как устроен мозг человека, да, что у нас есть три вида мозга, назовем это так, да, то есть первый мозг – это мозг рептилия, второй – это мозг млекопитающего, и третий – это неокортекс. Самый древний мозг – это мозг рептилия, он, в принципе, появился, это очень прямая зависимость между нервными импульсами и последствиями. Задача мозга рептилий, назовем его там аллигатором да, или крокодилом – выжить. то есть никакого разума, никакой оценки, никакой аналитики здесь не присутствует, здесь просто реакция. Самый древний мозг, да, то есть основная задача выжить. Появляется хищник, нужно спастись, соответственно, что делает мозг рептилии? Он сначала цепенеет, когда что-то неожиданное происходит, и после этого он начинает убегать или начинает атаковать, да, в зависимости от свирепости. Поэтому вот это самый древний мозг. Раз. Два. Это рефлексы. Три. Мы можем или бежать, или драться. Все, как бы вот, вот остальных вещей нету. Есть такая дополнительная соф-функция, да, еще размножение. Тоже она здесь присутствует, но это как есть вот домашний киневиатор 5.1, да, то есть 5 колонок и один сабвуфер. Вот про мозг рептилий можно сказать 3.1. Три основные функции отцепенеть, бежать, атаковать и вот эта вот точка 1, это размножаться. Вот как бы четыре функции, которые делает мозг рептилий. Более молодой мозг, После рептилии он возник с момента, когда появились млекопитающие. Характеристика млекопитающих, что у них есть стайность, да? то есть есть некий такой сигнал свой-чужой. И вот млекопитающие, во-первых, стайность, во-вторых, появляются эмоции, страх, жадность, другие называют это лимбическая система. То есть вот здесь вот находятся непосредственно эмоции. Третий, самый молодой мозг, это мозг неокортекс, назовем это, я не знаю, Человекоподобная обезьяна, где присутствует сознание, где присутствует подсознание, где находится логическое мышление. Это вот кора головного мозга, которая как раз-таки и позволяет нам рассуждать, мыслить, говорить язык, текст. Ну, все изобретения, это все вот создано неокортексом непосредственно. И на уровне нейрофизиологии суть заключается в том, что у нас все эти мозги присутствуют, они созданы эволюцией. И поэтому, когда происходит экстраординарное событие, почему мы начинаем беспокоиться? Потому что у нас начинает рвать и метать мозг рептилии, или куда-то убежать, или куда-то там, или кого-то атаковать. И у нас начинаются страхи, у нас начинается грусть, у нас начинается ярость. Нас, ну, то есть нас просто начинают качать эмоции и разрывать. И то, что происходит сейчас, как раз мы видим, что огромнейший поток информации происходит. Причем информация очень страшная очень опасная. Внешне представляющие угрозу физической оболочки, очень сильно раскачивающие на уровне эмоций и в этом случае логика включиться не может. То есть, когда масса людей находится под воздействием вот этих вот вещей, неожиданных и опасных событий, критическое мышление отключается. То есть неокортекс не работает, потому что объем поступаемой информации очень большой, вы сами читаете новости, вы общаетесь, обсуждаете еще со своими родными и близкими, вы слышите это по радио, вы пока перемещаетесь, эта информация, она долбится добится, и получается критическое мышление в этой ситуации отключается, и все, что тебе скажут, скажут, вот это враг, его надо бить. Соответственно, человек идет и бьет этого врага, не оценивая критически, да, или же наоборот, беги туда, вот там вот будет твое спасение, если это идет от какого-то авторитетного лица, или наоборот, противоположное, да, не надо никого бить, иди спасайся, если тоже это от авторитетного лица, то есть критическое мышление оно испаряется, да? то есть толпа просто бежит, и давайте поговорим о том, что же я использую, чтобы... Не бежать вместе с толпой. Насколько нужно понимать принцип работы нейрофизиологии. То есть еще раз, друзья, я не являюсь ни психиатром, да, ни НЛП-практиком. У меня нет образования медицинского, чтобы там, говорить со всей ответственностью. И это никакая не рекомендация. Это то, что делаю лично я в настоящий момент, чтобы сохранять трезвый рассудок. Чтобы все равно совершать действия на основе решений, принятых критическим мышлением. Да, то есть рассудком а не какими-то эмоциями или уж тем более рефлексами. А Сейчас мы находимся в очень мощном информационном поле. Непонятно, что правда, что ложь. Это все очень страшно, да, и я провожу некую такую метафору, да. То есть вот представьте себе, яма такая, ну, охотничья яма, да, в которую, в которую там ловят животных каких-то, да. И она просто как бы яма, идет дождь, то есть там, получается, воды полно. И туда одновременно упали крокодил, ягуар, и разумная обезьяна. Ну, то есть им не для того, чтобы друг друга уничтожить, они, в принципе, друг с другом как бы взаимодействуют, да? но они вот щемятся, пытаются из этой ямы выбраться, а обрушают все эти самые, все стенки, все это становится скользко, падают, изнемогают, да, то есть им очень тяжело. И как бы обезьяна такая тоже немножко в сторонке сидит такая из разряда. ребят, ну давайте перестаньте, ну перестаньте, да, давайте вот ты крокодил, да, ты можешь спокойно под водой находиться, на тебя обопрется там ягуар, я по нему залезу, да, и сброшу вам канат, то есть я в принципе вам помогу. То есть это вот мозг рептилия, мозг млекопитающего и неокортекс, да, примерно вот так вот и происходит. То есть что фактически мы сейчас получаем, что крокодил, блин, с ягуаром там хренач пытаются выбраться, и они эту обезьяну даже не слышат, даже не замечают, даже не видят. Да? То есть вот какие-то такие очень важные ступени, вещи, да, за которые нужно зацепиться, за которые нужно ухватиться. Потому что, когда ты находишься в такой ситуации, есть замечательная книга Дейла Карнеги, «Как перестать беспокоиться и начать жить». То есть вот если ты понимаешь, что тебя шарашат сейчас рефлексы и эмоции, то что нужно сделать? Первое. То есть объявить самому себе, что я даю себе неделю на рефлексию. Я читаю все новости, да, я там, если, может быть, четко комментирую, да, я там это самое, если вдруг... Слышу какие-то комментарии в свой адрес или где-то на сайте тоже могу хейтом заняться, да, ну, то есть я вот сам себе позволяю выплеснуть все вот эти вот негативные эмоции, которые при этом присутствуют. Ну, устанавливаю себе четкий дедлайн, да, я это делаю, там, я не знаю, до 10 марта. 10 марта берешь и садишься, да, то есть садишься и понимаешь, что внутри тебя находятся вот эти вот три животных. Рептилия, млекопитающая и неокортекс, да, то есть э, крокодил, ягуар. И разумная обезьяна. И сначала приходишь, начинаешь общаться с крокодилом. Потому что это срамый древний мозг. Для него там самая высокая опасность. То есть это рефлексы. Основная задача выжить. И ты приходишь ему и объясняешь. Слушай, ну я понимаю, что ты хочешь выжить. да, Хочешь остаться живым. Давай вот мы посмотрим. Есть ли сейчас физическая угроза моей физической оболочки? Ну то есть твоей физической оболочки. Вот реально, есть ли угроза того, что там... Война завтра развернется на территории России, дойдет там до Москвы, до Воронежа, до Хабаровска, да, то есть до той территории, где ты живешь. Ну, то есть вот сам себе попытайся разумно ответить. Вот, потому что действия, которые ты предпринимаешь, они вызваны самым древним мозгом, да, задачей которого выжить. Он или убегает, или атакует. У тебя сейчас задача выживания стоит или нет? Именно мозг рептилии подгоняет людей в магазины все сметают с полок, да, то есть в чем суть, потому что просто не будет еды, который привык, да, и соответственно, то есть вот она реакция, да, то есть бей. Бей, выкупай, скупай, потому что завтра это будет дороже. А так как это носит массовый характер, то и начинается вот эта вот лавина такая, да, которую уже невозможно остановить, потому что, если, допустим, я с женой да, вот, 3-4 дня назад говорю, ну, давай там что-нибудь купим на ближайшие полгода из такого вот импортного, да, и мы понимаем, что, допустим, этого не будет. Я не знаю, вот, там, есть, пьем там савиньон блан из Новой Зеландии. Понимаю, что Новая Зеландия, скорее всего, поставлять не будет, можно, в принципе, взять. Говорят, да нафиг надо? Ну да, будет дороже. Ну, зарабатываем, в принципе, можем позволить. Но там же есть оборотная сторона медали. Оборотная сторона медали, когда мы пришли, даже деньги есть заплатить ей в два раза больше, проблем-то нет как таковых. Самого товара нет, просто пустые полки стоят. Когда подходишь там к полке с товарами крупы, вот просто расфасованные из мешка гречи, вот такие вот килограммовые пакеты, да, и все вот так вот заставлено. И это тоже, соответственно, вот оно к этому приводит. Поэтому первое, нужно провести разговор с рептилией. Сказать, ты что боишься? Не выживешь. Хорошо, что тебе для этого надо? В месяц сколько тратишь? В месяц, там, я не знаю, постоянные траты 50 тысяч рублей. Хорошо, если у тебя будет запас кэша там на следующие полтора года, все нормально будет? Ну, наверное, нормально. Объективно, вот посмотрите, если у вас есть там подушка безопасности на полтора года, то есть не 50 тысяч, а мы 50 тысяч умножаем там, на 1,2, на 20%, да, то есть возможную инфляцию получается там, сколько, 60 тысяч. 60 тысяч умножаем там на 12, на 18, понимаем, что ну вот миллион рублей в соотношении 50 на 50 рублей доллара, да, у вас просто лежат дома. И как только рептилия начинает там, а, все, клиенты уезжают, гипс снимают, Достаешь перед глазами себе, кладешь эти деньги, говоришь, смотри. В рублях страшно. В рублях страшно. Ну, диверсификация, мы всегда об этом говорили, да. То есть. А доллары покупать Как запастись? Но как минимум надо было быть подписанным на канал Max Capital, да, который, в принципе, на протяжении последних там, двух лет говорил, что доллары должны быть. Сейчас, да, ну, если прям уж совсем страшно, что мы получаем? Есть риск, связанный с тем, что доллары сейчас будут куплены очень дорого. И получается, что опять, с одной стороны, покупать чрезмерно рискованно очень высокие спреды между ценой покупки и ценой продажи. И кто-то говорит, я покупать не буду. Но в этом случае ты принимаешь на себя риск, что если будет ситуация развиваться негативно, и завтра доллары будут, там, я не знаю, по 200 или по 180, ты на себя примешь неоправданные риски. И опять тебя зашарашит твоя рептилия в мозгу, когда это произойдет. Что будет в самом худшем случае? То, окей, купишь ты в обменнике доллар там, по 125-130, в самом худшем случае что то сделаешь? Ну, поедешь куда-нибудь за границу потратишь. Турция открыта, Египет открыт, Эмираты открыты, Катар открыт. Соответственно, какие-то хабы такие большие. Опять-таки Азия открыта, Африка открыта, Латинская Америка открыта. То есть закрыта Европа, закрыта, закрыта Америка. Окей, хорошо, но другие ты же страны не закрыты, кто тебе мешает? Но если там не брать какие-то там очень сильные ковидные ограничения. То есть, опять-таки, улететь можно. И это еще раз к вопросу о том, что ты можешь сейчас купить доллары, но, с одной стороны, что ты проигрываешь, естественно. И здесь я бы относился к этому и всегда в такой ситуации, когда люди начинают говорить, мне больно. Ну, то есть, купить сейчас доллар по 130, это фактически расписаться в собственной безответственности да, или в собственной глупости и признать тот факт, что ты вынужден покупать это дороже. И кто-то просто не хочет с этим согласиться. Да? То есть это вот на уровне эмоций. Ну, то есть я хочу быть правым, я не хочу покупать доллары, там, условно просто зрительства, но если у тебя вообще долларов нет, ты несешь очень высокие риски. И в случае, если ты не разруливаешь эту ситуацию, эти риски остаются, они у тебя не нивелируются. В случае, если ты покупаешь по 130, первый, какой вывод нужно сделать для себя, это опыт. То есть ты совершил ошибку, ты не диверсифицировал свои вложения, у тебя в такой ситуации не оказалось долларов, и за это нужно отвечать. Это еще раз вопрос о принятии ответственности. Да? То есть, когда человек принимает ответственность за свои действия, поступки, решения, которые он совершает, если он там, я не знаю, какие-то другие каналы был подписан, да, и на основе этих решений, он просто делает выводы, да, на какие каналы он подписан, как он принимает решения, насколько он жадный был, да, насколько у него не было там диверсификации активов по различным классам. Он для себя принимает решения. Выносит, что это было ошибочное решение, и сейчас за это отвечает, покупая доллары по 130, потому что у тебя других вариантов выйти нет. Но просто, как это, я люблю часто повторять, такая еврейская поговорка, да, спасибо Боже, что взял деньгами. Я вот привожу пример со штангой, да, несколько блинов, один блин падает, что получается? Баланс нарушается, и то есть более легкие начинают подниматься, более, ну, более тяжелые начинают опускаться, то есть весы некие такие. Вот сейчас что произошло? Сейчас произошел резкий такой перехлест, да, то есть на этой стороне акции, да, вниз пошли. Доллар стал крепкий, да. Что начинают делать люди? Они начинают резко ослабевать вот здесь вот, ну, то есть доллар еще дальше покупать, да, и подтягивать вот сюда. Резкое движение. Не плавное, то есть плавно ты можешь вытянуть, но если ты начинаешь резко сюда давить, у тебя начинается перекос. То есть ты это вытягиваешь, здесь полностью ослабляешь, и получается начинаешь входить в резонанс, пока эти блины не свалятся тебе на голову. Поэтому вот основной принцип – это диверсификация, это как раз вот нахождение в такой вот штанге. Да? И когда происходят вот события, которые произошли сейчас, то есть что люди хотят? Они хотят резко, быстро стать спокойными, да? на все рубли купить доллары. Вот, Давайте снова эту метафору со штангой приведем. То есть вы хотите резко ну, перевесить вот это, и риск очень большой, потому что просто можете не выдержать вот этого, вот этого движения. Нужно делать плавно. И это вопрос как раз-таки про тот же самый всесезонный портфель, о котором мы говорили. Да? То есть перераспределение. Что произошло? Если у вас были и доллары, и рубли, вы можете просто сейчас привести опять к среднему значению. Из-за того, что доллар стал на 30% дороже, а рубль на 30% меньше, приведите опять к паритету 50 на 50%. То есть, чтобы у вас общее соотношение было 50 на 50. В этом случае вы должны доллары наоборот продать, а не покупать. Доллары продать, рубли купить. Плавно. Не все доллары продать, а все рубли купить. Да? А чтобы снова привести к вот этому балансу, паритету 50 на 50. То есть, условно, у меня был миллион рублей, из которых 500 тысяч лежало в рублях, 500 тысяч были куплены доллары. Да? То есть, получается, было 50 на 50 разбивка. Сейчас там доллары выросли на 40%. То есть здесь получается в долларах сейчас не 500 тысяч рублей, да, а 700. И сейчас нужно привести, то есть часть долларов продать, часть рублей купить. И выровнять вот этот вот баланс. И как раз таки диверсификация в такой случае очень сильно спасает. Когда мы находимся в ситуации, возвращаясь, долларов нету, покупать сейчас доллары или нет, сейчас самое главное сажать вот эту штангу. Даже если это болезненно, даже если приходится покупать доллары там, по... 130 по 140. Разобрались с крокодилом. Как с млекопитающим, с разобраться, да? То есть, где у нас вот эти вот эмоции? Страх, жадность, гнев. Во-первых, каждый из этих эмоций, посмотреть, из чего состоят эмоции человека, дать возможность погрустить, поплакать, да? То есть, дать возможность порадоваться где-то, с родными, близкими встретиться. Ну, то есть, вот во-первых, поговорить с каждой эмоцией, раз. Два. Задать вопрос самому себе. Окей. Произойдет самое страшное. Опустится железный занавес, импортных товаров не будет, импортных комплектующих не будет. Вопрос, какой у меня план Б? Ну, то есть, вот произойдет самое страшное, что только может произойти, ну, за исключением физического уничтожения всего мира. План Б. Что будет, если случится самое страшное, что я ожидаю? Чтобы запустить все эти эмоции и просто прожить это. И сделать некий план Б. Кто-то говорит, я уеду из страны. То есть я там просто еду, буду в Эмиратах жить, в Кипре жить, да, и тогда нужно просто элементарно подготовиться к этому, да, то есть что для этого необходимо, вот, ну, как, как вариант. Что мне для этого нужно? Как минимум подтянуть язык, освоить какую-то профессию, да, дистанционно, которая позволяет мне зарабатывать дистанционно. И плавно двигаться вот по, по этому плану Б, подтягивать язык, да, осваивать какую-то новую профессию, которая спросом пользуется в стране, которая хочет хочешь мигрировать. Кто-то говорит, окей, хорошо, план Б будет полная жесть, там все, все вырастут, все национализируют, все отберут, как я могу выжить, да, ну, вспомним, купите землю, купите там землю назначения, да, приусадебный участок, дачу какую-нибудь. И то есть с пониманием того, что, окей, хорошо, там, я тоже привожу пример, там, в 2011 году был в, на Кубе, где люди... Усредниловка, уравниловка классический Советский Союз. Все получают в равных частях, никто не обижен, все получают по 14 евро зарплату в месяц. Но люди живут, растят детей, дают образование, медицина, потому что государство тем или иным образом все равно это финансирует. Да, у нас тоже могут быть национализированы там какие-то вещи, да, и поступления в бюджет в принципе будут, ресурсы продаваться будут. Тогда, ну делаешь вот эти вот запасы, покупаешь, не знаю, строишь погреб себе, да, землю, ну то есть вот некий план Б, что ты сделаешь, это будет самое страшное. И после этого, когда у тебя есть план Б, как некий такой пакет военный, да, который ты открываешь в случае наступления самых негативных сценариев. После этого ты делаешь то, что и нужно делать, то, что должно делать. да. Хорошо на своем месте выполняешь свои должностные обязанности, не находишься вот в этом деструктиве. И в конечном счете да, делаешь себе блокаду информационную, Ну просто устанавливаешь на телефон, да, ну, окей, я не могу находиться в вакууме, час в, в, в день я себе позволяю там почитать новости. Но я стараюсь вообще ничего не читать. Потому что очень много информационного шума, и опять моя рептилия с моим млекопитающим, она будет шарашнее. Я ничего в своей физиологии сделать не могу, это природа человека так устроена. И чем больше ты получаешь эту информацию, тем позднее включится разумная обезьяна неокортекс, да, который в принципе тебе может что-то показать. И очень важный момент, люди хотят что-то сделать, куда-то побежать, что-то купить, что-то, что-то, что-то. Вот Действие это всегда следствие определенных мыслительных процессов, то есть какого-то определенного плана. То есть любому действию предшествует планирование этого действия. Планирование, то есть действия, которые совершаются сейчас, там планирования нет. Там рефлексы, там эмоции. То есть там рассудка, рассудительных вещей нет. От слова совсем. И получается, что вот действия, которые совершаются, это вот из разряда... Что-то сделать, потому что страшно Потом, когда страх этот уходит И ситуация постепенно стабилизируется Мозг такой говорит Блин, зачем я это делал вот, ну, Мы помним эту историю 2014 года Когда люди, опять-таки Под воздействием страха, эмоций Рефлексов Купили доллары по 80 и вроде бы успокоились А потом через полгода сидели И говорили, блин, вот что нам теперь с этими баксами делать И то есть они с 2014 года По 2022 8 лет Просто сидели и ждали, когда доллар снова будет по 80. Ну, было там пару промежутков времени, когда можно было продать. Когда курс рыночный такой был, то есть по тем ценам, которые покупали в обменниках, в обменниках нельзя было обменять. То есть люди просто 8 лет после этого разумная обезьяна ходила да, и щелбаны раздавала это, там, сам, мозгу рептилии и ягуару. Да. Ребят, ну 8 лет сидим с этими баксами, да, никуда их пристроить не можем. И это вот, как бы тоже очень важный момент, э, ограничить Возможные действия, которые вы понимаете, что причиной этих действий является не э, взвешенный какой-то подход, а именно эмоциональный подход, именно рефлекторный такой подход, да, то есть сделать, чтобы что-то сделать. Соответственно, показать, что физической угрозы нет, и здесь сделать какие-то вещи просто, чтобы успокоить, которые, возможно, будут стоить, да, будут стоить дорого. То есть, чтобы сейчас покупать доллары, ты реально вынужден будешь заплатить. Но если ты раньше этого не сделал, но ну, отвечать за свои действия, зато завтра, если что-то происходит, да. Потому что когда я смотрю на структуру своего актива, своего портфеля, я понимаю, что, допустим, люди, которые сидели 100% в акциях, кто следил с плечами, вообще у них денег нет. У кого Кто на 100% сидел в акциях, у них убытки там по 30-40%. У меня убыток там на круг минус 8%. Ну, потому что мне долларовые активы, долларовый кэш, они все это вытягивают. Поэтому я спокоен, и мне проще обращаться сейчас на уровне рассудка, да, потому что у меня вот эти вот два паникера, да, они как бы более или менее спокойны. я с ними договорился, я их успокоил. Сто процентов говорить о том, что они спокойны, я этого не могу. То есть все равно меня тоже колбасит. Все равно это присутствует, да, то есть это, это физиология, нейрофизиология, да, то есть она так устроена. Тоже хочется что-нибудь сделать, что-нибудь купить, но опять начинаешь мозг включать, этой осенью полностью обновление там всего оборудования, всей электроники произошло, ну лично у меня, допустим. Компьютеры, телефоны, там, электронные системы, автомобили, там видео оборудование какое-то да то есть оно в принципе все куплено мне не нужно переживать что завтра у меня это будет на 30 больше стоит есть подушка безопасности и поэтому вот таким вот образом это нужно скажем делать заранее диверсификация она всегда в такой ситуации спасает еще один очень важный момент который позволяет вот это вот желание что-нибудь сделать загрушить реально физической работой то есть, если хотят ваши рептилии, ваши млекопитающие куда-то бежать, ну, идите и бегите, просто бегите, да, выходите на пробежку, да, купите себе степ-тренажеры, пойдите там какую-нибудь физическую нагрузку, да, то есть, вот просто отвлеките мозг, уберитесь в квартире, уберитесь там на компьютере, да? то есть, помойте автомобиль сами руками, там, пообщайтесь с родными, с близкими, да, то есть, делайте некое такое замещение, потому что, получается, мозг находится в стрессе, в очень серьезном, ему нужно какое-то замещение сделать, да? то есть, иначе он сам будет делать рефлекторно, да, куда-то кидаться, куда-то бежать. Сделайте замещение на уровне вот именно физической активности, да, то есть поскакать, попрыгать, пообщаться, просто походить, воздухом свежим подышать. И это тоже очень важная история, чтобы в дальнейшем можно было спокойно сесть и подумать над тем, что происходит. Что хочется в заключение сказать. Я часто люблю это повторять. В 19 веке был такой видный экономист Карл Маркс который там был основателем политэкономии, которые изучали в Советском Союзе и, в принципе, современные экономисты не очень любили. Я на самом деле советую всем прочитать хотя бы первый том «Капитала». Написано очень простым языком. Карл Маркс он подвел теоретическую основу для всех революций, где движущей силой был рабочий класс и крестьянство. Это люди невысокого... Ну, объективно говорим, невысокого ума, да, то есть не имеющий хорошего образования, но даже им было понятно, как устроена вообще экономика, как она работает, кто такие капиталисты, почему они присутствуют, что такое капитал, как он работает. И поэтому вот первое, дайте там себе своим знаниям, это будет очень полезно прочитать, как это устроено. Сами начнете понимать, как непосредственно работает. Основная мысль, которая там заключается, состоит в том, что... Войны начинаются и заканчиваются. Политики приходят и уходят. Неизменным остаются экономические отношения среди экономических субъектов, да, то есть есть люди, которые создают товар с потребительской ценностью, есть люди, которые этот товар потребляют. Опять же, потребляют за счет того, что они создают другой товар с какой-то потребительской ценностью. И экономические отношения они будут всегда, то есть экономические отношения они были и в первобытном общинном строе, и в рабовладельческом строе общественно-экономической формации, как называет Маркс, и феодальным, и в капиталистическом, и, по идее, должны быть присутствовать, в том числе и в социалистическом. Когда вы это понимаете и осознаете, то что является основой для экономических отношений, это три основы. Денежные средства, как средство обмена. Второе – это природные ресурсы. Третье – это человеческий капитал. То есть человек, который влияет на природные ресурсы, воздействует на природные ресурсы, создавая товар с некой прибавочной стоимостью. А денежные средства как средство обмена они являются неким таким мерилом стоимости природных и человеческих ресурсов. И если вы это понимаете и осознаете, то в этом случае вы должны понимать, что, ну опять же, войны заканчиваются в конечном счете. Как обезопасить себя? Будьте очень ценным человеческим ресурсом. А это опять-таки развитие собственных знаний, навыков и умений и хороший повод для того, чтобы сейчас посмотреть на то, какую потребительскую ценность я из себя представляю. Это имеет доступ к природным ресурсам, да, то есть это какая-то земля, это какие-то компании, которые владеют определенными лицензионными участками, потому что все равно... Природные ресурсы, они необходимы для создания прибавочной стоимости. Если вы это все понимаете и осознаете, самым эффективным, я много раз уже про это говорил, самым эффективным при прочих равных условиях является умение или наличие высокой потребительской ценности меня как человека, то есть знания, навыки, умения, которыми я обладаю как у меня бабушка любила повторять, она там с некой такой завистью смотрела на одних из своих друзей, там было целое поколение стоматологов. Он говорит, вот ребята живут, да, был Советский Союз, они вот так вот... Пачки десяток, вот так вот доставали. Да? Началась перестройка, опять-таки, протезирование, зубы бы все равно болели, да. И даже люди могли себе отказать там, в каких-нибудь благах, но когда у тебя болит зуб, ты берешь и сколько тебе сказали денег заплатить, столько ты непосредственно плачешь. Начался капитализм, еще лучше зажили, да, то есть, ну, говорят, вообще какой-то непотопляемый титаник. Вот на таком простом примере можно объяснить: да? когда вы обладаете такой ценностью для людей, что вне зависимости от того, какой строй, идет война, не идет война, накладывается санкции, не накладывают санкции, у вас есть определенные качества, которые пригодятся, которые будут нужны. И развиваться непосредственно в этих направлениях, причем смотрите сейчас в текущих условиях, смотрите в глобальном масштабе, да, чтобы эти знания были нужны не только в вашем городе, не только на территории России, да, но чтобы они были в глобальном масштабе необходимы. Вот, наверное, такое будет заключение. Друзья, у меня на этом все. Если было полезно, поставьте лайк данному видео, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу того, что я сказал, какие ошибки самостоятельно допустили. Было бы здорово и интересно увидеть, какое у вас сейчас соотношение, в каких классах активов находится. Мы же будем продолжать, я думаю, будем выходить почаще в различных форматах, поэтому обязательно подписывайтесь на канал в YouTube, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, для этого нужно щелкнуть колокольчик. До новых встреч, пока-пока!